Друзья, привет! С вами я Михаил Шилов, автор проекта Корректура.ру. И сегодня вот о чем. Очень распространенный момент, когда люди, захотев изменить сам себя, начинают использовать какой-нибудь один рычаг, ну, в лучшем случае, два, для того, чтобы добиться перемен. Какие это рычаги? Ну, спорт начинают заниматься. То есть надо начать там бегать, сжигать жиры, как они говорят. Ну и особо продвинутые понимают, что еще и без диеты это сделать тоже нельзя. То есть надо еще и правильно питаться. Во-первых, поменьше, а во-вторых, правильно. Вот. Ну и думают, что на этом, в общем-то, все. Может быть, на начальном этапе это как-то сработает, но чаще всего э, не сработает так, как надо. Я поясню. Дело вот в чем. Если человек заболевает каким-то заболеванием, э, продолжим, на ну, тангину у него, у него при этом знаете, температура, Его, ему прежде всего доставляет неудовольствие вот эта температура, и интоксикация, которая вызывает головную боль. Ну что принимать? Он аспирин принимает. То есть жаропонижающее и антаналгезирующее средство. В итоге ему становится лучше, и он типа вылечился? Нет. Мы вы, знаем, что не вылечился. Это чисто симптоматическая как бы, тема, да? То есть э, самого лечения это не произошло. Вот то же самое происходит, когда человек начинает заниматься спортом и, правильно, ну, и даже правильно питаться. Он принимает симптоматический препарат, который влияет, ну, не то что симптоматический, который влияет, безусловно, но не в полной мере. И поэтому этот эффект, который достигается, очень часто бывает недолгосрочным. Стоит что-нибудь упустить, и все, и там откат начинается назад. Поэтому очень трудно поддерживать, достигнутый результат. Вот. И, собственно говоря, люди скатываются очень часто назад. И возникает вот такая проблема, что долго достигается результат, а потом результат очень быстро теряется. И это на самом деле очень и очень плохо. Люди там отчаиваются, понимают, что это только для профессионалов это все и все такое прочее. А на самом деле все довольно просто. Нужно, нужно добиться глубоких перемен как патогенетических, так и на уровне статиологии, Как ангину надо лечить антибиотиками, чтобы убить бактерии, которые вызывают ее, так и человек, который занимается корректировкой себя, работая над собой, он должен изменить свой обмен веществ. И физические, на тренировки, и правильное питание – это лишь два рычага, конечно, мощных очень, которые заметно влияют, но которые не действуют вообще постоянно. То есть, если вы закончите, да, над собой работать в какой-то момент или что-нибудь какую-то поблажку сам сделайте себе там где не надо будет откат и это работа уже не будет так вот самое главное это симптоматика. симптоматика заключается... Ну, не симптоматика, а... Э, значит, этиология. А этиология заключается в обмене веществ. Изменить нужно обмен веществ, прежде всего. И, вот, то есть базальный обмен веществ надо так изменить, чтобы не накапливались лишние жиры, чтобы усваивалось то, что нужно, чтобы переваривалось и значит, усваивались все белки, которые необходимо, аминокислоты. И чтобы э, э, сгорали жиры, и чтобы углеводы в жиры не переводились, а шли лишь на энергетические функции. И вот здесь э, важно понимать, что без других с э, э, рычагов обойтись будет очень тяжело. А что это за рычаги? А это вещи, которые ответственны за здоровье как таковое вообще. Да? Что это такое? Это, во-первых, здоровый опорно-двигательный аппарат, потому что заниматься правильной физической подготовкой без правильно функционирующего опорно-двигательного аппарата невозможно. Второе, это рефлексогенная тема. То есть у вас должны активизированы быть в должной степени все органы и системы для того, чтобы правильно и сильно работать, чтобы обеспечивать рычаги, которыми вы будете воздействовать, а именно физические нагрузки и питание. Если органы с пищеварения и внутренние органы в должной степени не дадут энергетику правильную, не будут правильно функционировать, не будут здоровы, вы не сможете адекватно, сильно, хорошо и качественно заниматься меняя себя до да? пропорки почему систему сказал тоже важно если вы кривой там больной позвоночник как можно вообще заниматься физическими э, упражнениями они только во вред пойдут они будут саморазрушающие. сначала надо все скорректировать так как надо э, правильно в опорной системе а потом уже начать ей работать инструмент прежде чем э, им э, пользоваться должен быть приготовлен в рабочем состоянии он должен быть то есть нож чтобы ездить должен быть заточен. Если он не заточен, вы будете фигнёй страдать, да? Э, спила разведена должна быть, да? Вот, вот, это, вот это важно. Тогда можно будет работать. Вот. А, дыхание. Это основополагающий фактор. Дыхание дают энергетику. То есть и кислительные процессы все, которые есть, они э, ведут, да? Если нет кислорода, никакой двигательной активности быть вообще не может. Вообще жизнедеятельности не может быть как таковой. Не будут ну, окисляться продукты недоокисленные, не будет вообще, э, так энергетики не будет, потому что откуда она берется? От сгорания. Мы сами являемся двигателем внутреннего сгорания. Ну, это так условно говоря, это кавычка, конечно. То есть если кислорода нет, обменные процессы не пойдут, активности не будет, все. Попробуйте не дышать. Ну и, в общем-то, все понятно. Так вот, дышать эффективно нужно. Нужно снабжать кислородом все ткани, все органы системы. Видите, как мышечные ткани, которые будут физически задействованы в активности, так и все органы системы, на которые мы воздействуем, когда занимаемся рефлексогенной активацией всех органов и систем. понимаете, вот это вот все важно. То есть вот с этого надо начинать, не с физической нагрузки. Хотя можно делать все параллельно, безусловно. Но не краеугольным камнем в начале пути является питание и спортивные тренировки. Не они. То есть они должны присутствовать, может быть, даже с первого дня. Но самое важное – это начать заниматься, работать над собой в плане здорового образа жизни. Вот тогда результаты, которых вы добьетесь, будут действительно стабильные, постоянные, хорошие и качественные. От того, чего вы будете добиваться, вы будете добиваться правильно. правильно. И вам это будет приносить удовольствие, вы не будете натуставать, ну, ну как утомляться не будете в смысле. Вам будет заниматься этим приятно, в отличие от тех людей, которые вымучивают себя, страдают а, на, на тренировках, добиваются каких-то краткосрочных а, результатов, а потом выходит срыв и в откат. И ничего у них не получается. Некоторые даже не, и не добиваются результатов. Ну а о том, как этого достигать, что такое рефлексогенная тренировка, что такое правильное дыхание. А, которые нужно для того, чтобы активизировать все органы и системы. Это не те дыхания, которые там, йога, цигун, там нет, это несколько не то. А, вы можете узнать у меня. Вот. Поэтому обязательно пишите, пишите и, значит, на адрес, который под этим видео, пишите свои ответы в аннотации, вопросы, и будем эту тему разбирать. Но в рамках проекта корректуры эти вопросы будут освещаться, безусловно. Будут материалы в огромном количестве бесплатные, они есть уже, и будут какие-то материалы собранные и скомпилированные, и мои методики, которые позволяют... Жить полноценной абсолютно жизнью Кушать все, что вам хочется Вот конфеты, тарт, это вчера ел Мороженое, конфеты и все, все. Понимаете, я могу это себе позволить, позволите, я не меняюсь вот На протяжении уже нескольких Лет И мою физическую форму вы, собственно говоря, можете видеть сейчас Вот так это происходит Собственно говоря Так что я знаю, как это сделать Могу и вас научить, если вы захотите Ну ладно, всем пока, я на тренировку